психопаты канала Немиркин. Итак, мы знаем, что вы не овца, не последователь и не подхалим. Тем не менее, вопрос все еще остается, даже если он в глубине души. Я нравлюсь? Независимо от шумихи вокруг роли одинокого волка, по правде говоря, быть симпатичным – это естественная забота о выживании, заложенная в человеческой природе. Конечно, нам больше не нужно это, чтобы выжить и не быть съеденными дикими животными. Вместо этого она необходима для выживания в современных джунглях, где на карту поставлены профессиональные связи и романтические перспективы. Интересно, на какой ступени шкалы выживаемости вы находитесь? Давайте рассмотрим некоторые привлекательные черты личности, чтобы вы могли это понять. Первое, вы искренни. Являются ли ваши убеждения идеалы и любопытство вашими собственными? Или они направляются посторонней рукой? Когда перед вами стоит задача, вы просто делаете то, что вам говорят, или ваш подход заключается в том, как я могу сделать это, чтобы получить то, что мне нужно. Если вы можете честно сказать, что хотя вы можете прислушиваться к мнению других, ваши решения являются вашими собственными, очень вероятно, что вы верны себе и являетесь искренним человеком. А что в искренности так привлекает? Это связано с доверием. Если вы показываете, что вы действительно чувствуете, и вам комфортно в своей шкуре, Другие могут почувствовать, что они получают правду. Эта подлинность также означает, что человек обладает самосознанием и смотрит внутрь себя, оставаясь при этом верным себе. Второе. Вы хороший слушатель. Быстро представьте сценарий, в котором вы участвуете в разговоре, что вы делаете. Вы активно обрабатываете и понимаете сказанное или бормочете что-то вроде «Угу, да, сумасшедший, верно?» Отвлекаясь или нетерпеливо ожидая, когда вы скажете свое слово. Слушание подразумевает как сопереживание, так и понимание. Когда мы внимательно слушаем, мы учитываем чувства и намерения говорящего, не вмешиваясь в свои собственные. Внимательность подразумевает заботу, внимание и уважение к говорящему, а также к произносимым словам. Это говорит другому человеку, что о нем заботится, и он достоин этой заботы. Что мы можем сказать? Нам нравится, когда о нас заботятся. Номер три. Вы скромны. Нет, не скромность или ложная скромность. Мы имеем в виду истинную скромность, которая, как ни странно, не является тем, что скромный человек обычно использует для описания себя. Смиренный человек обладает смирением. Они понимают и принимают свои недостатки, поэтому без колебаний признают и извиняются за ошибки. Они извлекают из них уроки и стараются совершенствоваться. Это противоположно тому, кто всегда прав. Как бы противоречиво это ни звучало, но уступчивость, которую приносит смирение, сильнее, чем жесткое высокомерие. Человеку со смирением легче найти подход, потому что он кажется разумным. Другие знают, что их не станут грубо отшивать, если у них будет другое или новое мнение. Смирение также означает эмоциональное благополучие и устойчивость. Вы знаете, что ошибиться — это не конец света, и доверяете себе, что сможете все исправить и улучшить. Смирение — хорошо для вас, хорошо для других. Номер четыре. Вы не склонны к осуждению. Нам всем приходится выносить суждения о некоторых вещах, иначе мы никогда не приняли бы никакого решения. Когда речи заходит о том, как воспринимать людей, это еще не все. Непредвзятое отношение к другим показывает чувство равновесия и сопереживания. Вы способны принимать различия и можете наблюдать, не давая оценок и не вынося приговоров поведению или словам других людей. Конечно, вы можете не соглашаться с чьими-то идеями или образом мышления, но вы все равно можете принимать и взаимодействовать с ними без осуждения. Вы не считаете их плохими, но вы можете просто подумать. Неужели эта разница настолько существенна, что мы просто пойдем разными дорогами? Мы не можем постоянно ладить со всеми, и это нормально. Номер пять. Вы сопереживаете. Это связано со всеми остальными характеристиками. Эмпатия в данном контексте означает не только способность понимать, видеть и чувствовать с точки зрения другого человека, но и заботиться о других. Это позволяет проявлять сострадание к другим и способность оспаривать собственные представления и предрассудки в отношении людей с другой точкой зрения. И номер шесть. Приветствуйте людей по имени. Если вас спросят «Кто вы?», мы не удивимся, если вы начнете со слов «Меня зовут». Имена – это неотъемлемая часть вашей личности, это провозглашение вашего присутствия. Поэтому, когда вы обращаетесь к кому-то по имени, это означает, что вы его заметили, что вы его запомнили и что он имеет для вас какое-то значение. Возникающая в результате атмосфера уважения, признания и внимания, безусловно, является положительной. Итак, это некоторые характеристики, которые следует искать, замечать и, возможно, даже практиковать. Однако симпатия связана с другими людьми, поэтому мы не несем за нее полную ответственность. Могут быть те, кому мы никогда не понравимся, независимо от того, насколько мы симпатичны. И это не потому, что вы сделали что-то не так. Мы не можем контролировать чувства других людей или то, насколько они позволяют своим предубеждениям влиять на них. Вы тоже можете встретить людей, которые на бумаге кажутся самыми симпатичными, но вы чувствуете себя не очень хорошо по отношению к ним, и это неплохо, это человеческое отношение. Но вы нам нравитесь, и нам бы очень хотелось, чтобы мы понравились вам в ответ. Комментарии тоже не помешают. Супер спасибо за просмотр и до следующего раза!